Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео мы решили сделать как ответ на, пожалуй, самый частый вопрос, который мы слышим относительно цифровых фортепиано. Этот вопрос актуален для тех, кто использует цифровой инструмент в качестве замены акустическому, то есть играет на нем как на фортепиано в первую очередь. Получается, что мы сознательно в данной ситуации оставляем за бортом различные дополнительные функции, возможности, которые есть в цифровых инструментах, где-то больше, где-то меньше и сосредотачиваемся на самом главном. И, конечно, это требование автоматически подразумевает формулировку этого вопроса. Собственно, так мы и слышим это от людей. То есть, скажите, какой цифровой инструмент будет максимально похож на акустический? Разумеется, мы не первые, кто поднимает эту тему. В интернете полным-полно обзоров различных описаний инструментов, и практически в каждом из них, по каждой модели, что за 500 долларов, что за 1000, что за 3000 и дороже, вы встретите вот эту волшебную фразу, что вот этот инструмент максимально по своему звучанию приближен к акустическому. И понять и разобраться, в чем же суть, достаточно сложно. Собственно, в ближайшие несколько минут мы и хотим вместе с вами на эту тему порассуждать. Итак, дано оригинал или первоисточник, акустическое фортепиано, копия или имитация цифрового фортепиано, задача сравнить и определить сходство и различия. Сразу же вопрос, по какому параметру мы должны производить это сравнение? Конечно наиболее очевидный вариант, который сразу приходит – это звук, то есть сравнивать по звуку или чуть более подробно звучание динамиков цифрового фортепиано должно быть похоже на звучание струн и дерева в инструменте акустическом. Сама формулировка вопроса уже подразумевает, что мы говорим о записи или о фонограмме. Для того, чтобы было более понятно, можно вспомнить, как мы относимся к фонограмме, например, голоса. Есть ли разница между записью голоса и его оригинальным звучанием? Или звучанием живой скрипки в концертном зале и ее записью где-то на диске или на каком-то другом носителе. Разумеется, ни о каком прямом сравнении мы говорить не можем. Любая запись будет восприниматься и рассматриваться исключительно в рамках тех понятий, которые к ней относятся. То есть чем записано, как записано, в каких условиях, на каком оборудовании, и также чем воспроизведено. Вот этот же круг вопросов относится к звучанию цифрового фортепиано. И это те рамки, Похожести, которые задаются самой природой этого инструмента. Вопрос номер два. Если уж мы говорим о сходстве с акустическим фортепиано, то сразу хочется спросить, а с каким конкретным экземпляром вы сравниваете тот цифровой инструмент, который ищете? Из опыта мы знаем, да и любой пианист подтвердит, что каждый акустический инструмент уникален, его звучание неповторимо. Два экземпляра одной и той же модели при равных технических параметрах будут отличаться друг от друга, потому что это живой органический материал, это дерево, это струны, это ручная работа мастера, который практически полностью определяет звучание инструмента на завершающем этапе его подготовки. То есть настройка, интонировка это очень сильно влияет. И сколько их не есть у нас, они все разные. Ну, конечно, клиентов мы так в прямую не спрашиваем, да, но вопросы тут витают в воздухе. Можем рассказать, как у нас обычно происходит выбор акустического фортепиано вместе с заказчиками, когда человек приходит и говорит: ну, слушайте, я вообще ничего там не понимаю, вот мне вот все звучат одинаково, ну они же все похожи, что там, в общем, рассуждать-то? Давайте там подешевле, подороже там, ну все. И внешний вид, скажем так. Ну, например, это могут быть родители ребенка, которые начинают заниматься, и сами они не музыканты, но ребенку надо что-то купить, чтобы заниматься дальше. Ребенок, конечно, выбирать еще не может сам и нужно делать этот выбор. Что мы делаем в этой ситуации? Мы начинаем играть. Один, другой, третий инструмент. И спустя какое-то время, это может быть и третий, и пятый визит к нам, клиента, человек меняется в лице, назовем это так, и как-то начинает прислушиваться. И в итоге приходит к тому, что произносит такую фразу, что Слушайте, я даже не мог представить, что инструменты могут звучать так по-разному. А более того, что я могу это услышать. И это действительно так. Все акустические фортепиано звучат очень по-разному. Поэтому пытаться найти звучание какого-то конкретного инструмента в цифровом, в общем-то, занятие бесперспективное. Второй основной параметр, по которому обычно сравнивают цифровой инструмент с акустическим, это клавиатура. То есть, тактильные ощущения при игре. Здесь, в общем-то, тоже не очень много ясности, потому что, если разбираться, оказывается, что наш мозг при игре не разделяет тактильные ощущения от слуховых. То есть, мы получаем некий комплекс ощущений. Две системы восприятия объединяются в одну. Имеется в виду, что тактильные ощущения зависят очень от того, какой звук мы получаем в результате. При игре на цифровых инструментах мы можем попробовать без звука в выключенном состоянии и получить некий образец, скажем так, да, ощущений, которые мы можем сравнивать. При игре на акустическом инструменте чаще всего это невозможно. В нашем распоряжении, в принципе, бывают инструменты, которые позволяют пробовать клавиатуру без звука. Это Хофман и Биштейн с предустановленной системой Vario HDS которые позволяют отключить струны, и если, допустим, не включать цифровой модуль при этом, то мы получаем чистую работу механики. Самое удивительное, что большинство пианистов, музыкантов, которым мы предлагаем попробовать инструмент в таком виде, сильно удивляются, потому что тактильные ощущения при игре со звуком и без звука отличаются как день и ночь. И на цифровом инструменте также есть большой спектр настроек, регулировок, которые позволяют менять ощущения тактильные. Поэтому сама по себе клавиатура, скажем так, теряет вот это значение, по которому мы могли бы как-то сориентироваться. И вот здесь следует тот вывод, к которому мы хотели бы вас подвести. И вывод этот заключается в следующем, что при выборе цифрового инструмента, если в принципе вопрос о похожести, о сходстве с акустическим фортепианом возникает, нужно... Отталкиваться от довольно простого понятия, оно называется уровень художественных задач, которые ставит перед собой тот или иной исполнитель. Здесь мы будем различать, если инструмент покупается просто для тренировки, то есть человек, владеющий фортепиано, просто должен где-то и на чем-то заниматься. Конечно, в этой ситуации подойдет практически любой цифровой фортепиано. И Почти все они сейчас имеют взвешенную молоточковую клавиатуру, соответствующую механика, которая имитирует клавиатуру акустического фортепиано, и это позволяет просто, дает, скажем так, некий мышечный тренинг. Если вы покупаете инструмент для удовольствия, здесь уже добавляется какая-то эстетическая категория, то есть нужно брать более широкий спектр параметров и оценивать их, анализировать и выбирать, то есть уже выбор будет более сложный. Если инструмент покупается для профессиональной деятельности, именно для пианиста, либо для занятий дома, либо для выступлений, то, конечно, спектр параметров будет еще шире, и нужно уходить в глубину, смотреть, разбираться, сравнивать. Но в любом случае, это вопрос индивидуальный, и простого ответа здесь быть не может. И последняя, и, наверное, центральная мысль, которую я хотел бы до вас донести в этом видео – из практики работы с клиентами мы знаем, что консультации и продажей цифровых фортепиано сегодня в нашей стране занимаются преимущественно музыканты, которые имеют практику игры регулярную, в основном на цифровых инструментах. С акустикой они, как правило, не соприкасаются. Поэтому если вообще в принципе у вас возникает вопрос о сравнении цифрового инструмента с акустическим, то ответ на этот вопрос нужно искать у людей, которые играют и на том, и на другом это была бы идеальная ситуация. И как вы видите, в нашем распоряжении находится большое количество инструментов, как цифровых, так и акустических. Мы каждый день играем на них, консультируем, общаемся, продаем, помогаем людям выбирать именно в таком разрезе, скажем так, в сравнении цифрового инструмента с акустикой. Поэтому знаем достоверно то, о чем другие, наверное, могут только догадываться. Будем рады вашим вопросам, комментариям, на все вопросы постараемся ответить. Пишите, звоните, по возможности приезжайте в наши салоны, будем играть, разбираться вместе. И до новых встреч!